Привет, на связи как обычно Антон, и сегодня я подготовил для вас очень интересный выпуск, в котором собрал крутые хендмейд оружие из всеми любимых игр. Уверен, любой фанат какой-нибудь вселенной найдет в моем выпуске для себя что-то действительно стоящее. И не забывай, в конце видео конкурс на 500 рублей. Присаживайтесь удобнее, и я начинаю! Правду говорят, что в руках мастера любая вещь обретает смысл. И вот вам, пожалуйста, нож из CSGO созданный при помощи палочек эскимо. Эта модель называется нож с лезвием-крюком. Ее отличительной особенностью является крюк для потрошения на тыльной стороне лезвия. Первоначально нож применялся для охоты на животных, но сейчас модель стала популярна именно благодаря шутеру. Так вот, один из умельцев решил подзапариться и, использовав лишь одни палочки эскимо, создал потрясающий экземпляр. Он имеет ядовито-зеленый окрас с черным основанием и золотистым элементами смотрится все это если честно просто потрясающе на ноже качественно проработаны зубчики прорези в лезвии и особенно рукоять по своим размерам модель тоже полностью соответствует оригиналу дальше у меня идет шлем из королевской битвы пубга это шлем третьего уровня в игре он отличается своей прочностью и наибольшим поглощением урона как и предыдущие два уровня он также имеет особенности своего внешнего вида одной из них является защитная рама с лицевой стороны за основу шлема автор использовал пластик, который в дальнейшем тщательно обработал наждачкой, чтобы добиться идеально гладкого эффекта. Для придания реалистичного облика была использована баллонная краска насыщенно-черного цвета, после которой вход пошла белая. Эффект так называемой потертости для дополнительной атмосферы получился при помощи обыкновенного очищения краски у краев основания. Визуально каска вышла копией модели из игры, и ее даже получилось надеть. А этот роскошный меч в игре Call of Duty носит название Песнь ярости. Песнь ярости одноручный магический клинок, пульсирующий открытой в нем бешеной ярости. Он достаточно велик в размерах, но от красоты и вовсе невозможно оторвать взгляд. На клинке имеется теснение Олимпия. Создатель этой игрушечной модели сумел не только передать габариты оружия, но и его изящность, повторив ребристое покрытие и даже сделав ту самую надпись. Кроме того, обратите внимание на рукоять, выше которой расположен небольшой синий круг с боковым украшением. Очень атмосферная вещь. А теперь я хочу продемонстрировать вам парочку чудесных косплеев уникального автора, воплощающего в жизнь персонажей из пиксельных игр тех времен, или же просто героев из известных фильмов, игр и так далее в пиксельном варианте. Познакомьтесь, это Дэн Кэтл. Его косплей уникальный тем, что невозможно отличить, это 3D-фигура или же нет. Но смотрится это просто завораживающе. Фишка всех косплеев заключается в боковом ракурсе, который вводит в заблуждение. Как говорит сам Дэн, его идея заключается в том, чтобы создавать костюмы без огромных затрат на ресурсы. Курсы. Разрезанные на квадраты куски картона в готовом костюме напоминают пиксели на экране. Веревки помогают крепить их к телу. Однако их важно еще и правильно собрать. Одной из самых узнаваемых его работ является Space Pirate из Super Metroid. Серо-фиолетовый персонаж с выделяющими глазами и обликом, похожим на чужого. И вот мы плавно подошли к еще одной интересной вещице из игры Fallout 4. Это яростный силовой кастет, механизированный кастет, фиксирующийся на предплечье. Он усиливает удар посредством срабатывания механизма и своего огромного веса. Этот экземпляр создан при помощи частичек лего-конструктора. Скажите, даже и не верится, что такое можно собрать. Модель оснащена подобием торчащей арматуры из края камня, которая обмотан цепью. Конструкция действительно может надеваться на руку и даже удобно на ней сидеть. Очень годная штука. Надеюсь, вы уже успели посмотреть пару видосиков или же поиграть в Doom Eternal, потому что я приготовил для вас крутой дробовик, собранный по мотивам игры. Это чейнган, дробовик, внизу которого расположен крюк. Оружие получилось не просто правдоподобным игровому, а даже превосходящим его по своей красоте. Его окрас настолько точно передан, что кажется, словно эта вещь была изъята из элитного сундука. Внешний окрас имеет некие потертости, которые и создают ощущение ценного экспоната, но при этом они не похожи на те, что у старинного оружия. Рукоять дробаша обмотана маленьким канатом. Лично для меня это один из топовых игровых элементов, которые я только видел. Не обошлось и без всеми любимого керамбита, который, к слову, тоже создан из палочек эскимо. Автору удалось в точности повторить его изящную форму, прорези на лезвии и место обхвата на рукояти. В качестве расцветки он не стал особо париться и использовал насыщенно черный цвет, который смотрелся словно с матовым эффектом. Некоторые элементы были украшены золотистым. Сочетание этих двух оттенков отлично подошло к столь агрессивному ножу. На очереди еще одна крутая модель ножа из игры Assassin's Creed. Это скрытый клинок. Он представляет собой выдвижное лезвие, которое чаще используется в сочетании с браслетом, чтобы создать эффект той самой скрытности и неожиданности. Для своего ножа автор использовал специальную кольцевую подвеску, фиксирующуюся на пальце и создающую вид обычного кольца, которая, если ее тянешь, выпускает или убирает лезвие. Само лезвие, конечно, не настоящее, оно не имеет заточки и даже не намекает на нее, но тем не менее по своему внешнему виду не отличается от игровой модели. Само оружие полностью черное, стильно и солидно, на руке фиксируется при помощи небольших ремешков. А теперь прошу внимания у всех фанатов Звездных войн. Сейчас я покажу вам шлем ПК-1138, также известного как Delta 38. Он был клоном команды с Великой Армии Республики во время войны клонов и имперским командом в армии Империи. Элементы шлема выполнены при помощи 3D принтера, после чего для создания гладкого эффекта он был тщательно отполирован наждачкой. Качественного окраса пришлось добиваться в несколько слоев, но результат того стоил. Выглядит он просто завораживающе, очень похож на оригинал из фильма, согласитесь? Теперь я хочу показать вам кое-что действительно необычное. Это щит, являющийся гибридом между Дьявло и Овервотч. За основу взялся персонаж Бригита, и к ней добавился кастомный щит с Дьявло. В этом щите установлено более 550 различных светодиодов, которые взаимодействуют друг с другом, создавая особые визуальные эффекты. Посередине же расположилась голова главного злодея третьей части. Также щит имеет потрясающий эффект дыма, исходящего из его рта. Выглядит все это по-настоящему очень эффектно и завораживающе. А сейчас я покажу вам хендмейт-пилу Эша Уильямса из «Ходячих мертвецов». Это было самое знаковое оружие в его арсенале. Впервые появившись в «Ходячих мертвецах», бензопила стала использоваться во всех медиа, от видеоигр до комиксов. Поэтому одни умельцы решили воссоздать этот легендарный предмет, и у них все, как вы можете наблюдать, отлично получилось. Она действительно надевается на руку и работает. Не знаю, как у вас, а у меня ж мурашки пошли. Ну а следующий предмет узнает куда больше людей, ведь это та самая сковородка из всеми любимой PUBG, процесс ее изготовления крайне интересный, парень решил использовать банки от колы в качестве сплава, очень долгая и кропотливая работа в итоге превратилась в такое вот чудо, скажите она и правда похожа на игрушечную модельку, ему даже удалось повторить гравировку внутри такой малышки, просто нет слов. На очереди оружие из игры Black Ops – лук древних. Этот жуткого вида лук изготовлен из костей и комплектуется огненными стрелами. Гнев древних можно добыть на карте «Железный дракон», а потом прокачать его до четырех других доступных вариантов. Его сила заключается в том, что помимо боекомплекта в целых 60 стрел, каждый из них наносит колоссальный урон по зомби. В общем, пушка, ну очень крутая, и вот эта вот модель полностью ей соответствует. Цветовая гамма, качество сборки, буквально все в точности повторяет игровой экземпляр. У нее даже имеется небольшая подсветка красного цвета на рукоятке. А если поджечь стрелы, то и вовсе получается один в один. Здоровский лук, сделанный к тому же полностью из лего. А это тот самый меч из игры Doom Eternal. Тигельный клинок. Это специальное оружие, которое использовалось для мощных рукопашных атак. Меч может убить большинство демонов одним ударом. Без его помощи вы никогда не победите сильнейших демонов. Один человек настолько вдохновился этой моделью, что решил воссоздать ее в реальной жизни. И... «Знаете, у него это отлично получилось! Вы только посмотрите, какого красавца ему удалось соорудить! Меч получился очень ярким, красный цвет определенно выполняет свою задачу, от него ну просто невозможно оторвать глаз! Интересно и то, что получился он не просто декоративной игрушкой, а действительно настоящим оружием! Достаточно лишь увидеть, как просто он разбирается с арбузами, и все сразу станет понятно!» Следующая пушка наверняка зайдет каждому фанату Falloutа, ведь это карабин Теслы, уникальное оружие дополнения игры. В Falloutе карабин стреляет электрическими зарядами, которые перескакивают с одной цели на другую, а критические удары вовсе превращают их в кучку синего пепла. Эта handmade модель вышла очень правдоподобной, как по своему окрасу, так и некоторым фишкам. За основной цвет внешнего покрытия взят, конечно же, насыщенно желтый. На пушке имеются некоторые затемненные и потертые зоны, чтобы придать ей вид, что она не просто лежит на полке, а действительно используется в бою. Также обратите внимание на это огромное колесо, которое крутится при нажатии на курок, хотя думаю его и так невозможно не заметить. Для дополнительной декорации на оружии создано подобие проводов, которые соединяются с тем самым колесом, а также имеется небольшой зеленый дисплей, расположенный возле прицела. Ну а следующее оружие в представлении уж точно не нуждается. Это АВП из легендарного шутера Counter-Strike. Самое крутое в этой модели то, что выполнена она полностью из дерева, и в то же время идеально повторяет игровой оригинал. Автор также сделал сошки, на которой устанавливается эта потрясающая снайперка. На них она выглядит очень мощной и готовой к бою. Также он разрисовал ее в стиле Азимов, сделав куда более узнаваемой. И безусловно, не обошлось без главного – прицела. Он правда не имеет линз, но получился таким, каким и должен быть. Теперь я жажду показать вам еще одно творение. На этот раз из игры Half-Life. И это гравитационная пушка. Энергетическое оружие, первоначально созданное для тяжелой работы. Устройство питается от кристалла Зена. Именно кристалл позволяет ему поднимать и притягивать объекты. В общем, каждый фанат игры сам понимает, насколько предмет важен. Этой изумительной моделью, конечно, чистить барьеры или притягивать тяжелые предметы, как в игре, не получится, но она и без того способна произвести впечатление на любого игрока. Пушка получилась очень красивой. У нее имеется ярко-пламенная подсветка, которая активируется по кнопке, специальные датчики уровня энергии, а также элементы, заделанные под ржавчину. Как говорит создатель, настоящая гравитационная пушка не может не светиться.